9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения «Оскар». Одним из самых ярких моментов церемонии, безусловно, стало награждение актера, сыгравшего главную роль в фильме «Джокер» — Хоакина Феникса. Но нет, даже не сама награда, а его речь. Вместо обычных благодарностей маме, папе, режиссеру — он просил подписчиков канала English Show не забыть нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео. А еще он затронул животрепещущие темы и рассказал всему миру о своих взглядах. В этом видео мы разобрали всю его речь. В ней на самом деле есть что послушать и чему научиться. В плане английского, конечно. А напишите в комментариях, считаете ли вы, что он заслуженно получил Оскар или его должен был получить Роберт Дауни-младший за роль Железного Человека? I'm full of so much gratitude right now. And I do not feel elevated above any of my fellow nominees or anyone in this room, because we share the, the same love, the, the love of film, and this form of expression has given me the most extraordinary life. I don't know what I'd be without it. But I think... прилагательное elevated означает приподнятый или возвышенный. Я не чувствую себя выше, чем кто-либо из номинантов или кто-то в этой комнате. Вот еще пример с elevated. His, heart rate's elevated. His heart rate's elevated. Его пульс учащен, повышен. But I think the greatest gift that it's given me and many of us in this room is the opportunity to use our voice for the voiceless. Существительное opportunity означает шанс, возможность. Например, don't lose that opportunity. Don't lose that opportunity. Не упусти эту возможность. The distressing, the distressing issues можно перевести как тревожные или печальные проблемы. Само слово issue означает выпуск или издание. И еще проблема, дело или спорный вопрос. Feel, feel, champion me, think... Интересный факт. Чемпион ⁇ это не только чемпион, но и глагол со значением поддерживать или отстаивать. And кто-то должен отстаивать толерантность. Фраза «I see commonality» означает «я вижу сходство" или «общие черты». Think, or or rights, talking... Современный мир требует современных терминов. Разберемся, про чьи права говорил актер. Gender inequality – гендерное неравенство. Racism, racism – расизм. Queer rights – права сексуальных меньшинств. Indigenous rights – права коренных народов. Animal rights – права животных. Да, кстати, мы оставим все слова в формате PDF у нас в Телеграм-канале, чтобы вам удобнее было их учить. Но чтобы закрепить информацию, проходите тест. Вы знаете, где лежат все ссылочки. Например. It was posted by an indigenous human rights group in Chile. Это было опубликовано защитниками прав коренных народов в Чили. Интересно, что сам актер активный зоозащитник. Он участвует в митингах на скотобойне, экособраниях и много лет не употребляет в пищу никаких продуктов животного происхождения. А в январе этого года его даже арестовали во время митинга в Вашингтоне. Все эти идеи и повлияли на его слова. Глагол «plunder» означает «разграблять», «опустошать», «разорять». Я разорю вашу культуру. We... Слово entitled — это не только озаглавленный, но в данном примере это означает «иметь право» или «быть уполномоченным». Ты имеешь право на свое собственное мнение. Ты, кстати, тоже имеешь право на свое мнение. Напиши его в комментариях, а мы учтем его в следующих роликах. А еще, спорим, вы не знали слово anguish. Оно означает «боль», «мука». Посмотри на это слово в контексте. Да, твои муки подпитывают меня. Да, мы знаем, что изучение английского языка для многих это anguish, но что если мы скажем, что в нашем проекте Native Show вы не только будете учить английский язык легко и в свободное время, но и будете учиться только с носителями языка? Интересно? Мы создали специальное приложение, в котором каждый день вы можете общаться с квалифицированными преподавателями, да еще и с носителями языка, с разных стран. Не будь Кристиной, переходи по ссылке в описании и подключайся к Native Show. К тому же выучи слова. Cow. Корова. Calf. Теленок. Cereal. Хлопья на завтрак. Слушаем дальше. Посмотрите на прилагательные, которые использует актер. Inventive ⁇ изобретательный, находчивый. Creative ⁇ созидательный, творческий. Ingenious ⁇ находчивый, искусный. Вот пример. Не соизволите показать свою благодарность каким-то оригинальным способом? Или, kid that, kid, that was ingenious. Дитя, это было гениально. We compassion as our we can create, develop and implement. Of that are to all and to the Глагол implement означает выполнять, приводить в исполнение. We must implement phase two. We must implement phase two. Мы должны начать, привести в исполнение фазу 2. А еще запомните фразу sentient beings. Она означает разумные существа. Congratulations, you've killed a sentient being. Congratulations, you've killed a sentient being поздравляю ты только что убил разумное существо I've been a scoundrel in my life. I've been selfish I've been cruel at have given me a second chance And I think that's when we're at our best when, when we support each other, not when we... красивое слово с некрасивым значением scoндrel негодяй мерзавец подлец. Она превратила меня в подлеца. Заканчивает свою речь Хокин Феникс словами своего брата. Беги к избавлению с любовью, а мир последует. Существительное «rescue» означает «спасение» избавления и освобождение. Him, him, Когда они придут спасти его, они спасут нас. Чтобы запомнить все эти слова и фразы, проходи тест по ссылке в описании. Ну и не забывай, с вас лайк, а с нас бесплатное обучение. С вами была школа английского языка English Show. Пока.